Никогда в жизни на кого-то не работал. Самая известная франшиза во Франции. <репилизов> <свят> Нырнул и все. Мы не теряем ни одного клиента-покупателя. Всем привет, с вами Андрей Лега, И сегодня мы находимся на Лазурном берегу в замечательном городе Канны. В сегодняшнем видео мы встретимся с предпринимателем, который открыл свое собственное агентство по недвижимости. Оно находится сзади нас, франшизное агентство Orpi. Он нам расскажет, насколько сложно было вообще его открыть, возможно поделиться какими-то инсайтами. Я надеюсь, что вам понравится это видео. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки, поддержите молодой канал. Поехали! Бум! Привет, Олег! Привет, телезрителя! Да. В общем, всем привет! Привет, Андрей! Вот мы в агентстве RP, как я вам говорил, зададим несколько вопросов Олегу. Олег, скажи, пожалуйста, как uh -huh. давно ты находишься во Франции и почему именно Канны как город? Uh -huh. Да, э, ну, я уже, вот, кстати, в этом году как раз будет ровно 20 лет, uh -huh. как я живу во Франции. Будет скоро 4 года, как я живу на Лазурном берегу в Каннах. Uh -huh. Вот, а все это время жил в Париже. Uh -huh. Почему Канны? Э, давно была мечта переехать, жить на юг, ну где uh -huh. солнце горы да, да, да. лыжи полтора часа на машине вот поэтому именно из-за солнца и из-за климата переехали сюда ну и как-то надоело в париже все время без солнца и да. одни тучи вот я, я понимаю я жил в париже 8 лет то есть и конечно три года на лазурном берегу mm -hmm. когда я жил это конечно огромная разница то есть ну, погода тут беспременно, то есть точно это огромный плюс. Да, да, Какие-то да. другие плюсы в этом городе. Для тебя? Ну, именно, вот, честно сказать, мы как, когда переезжали сюда, как бы я вообще в недвижимости не работал, вот, mm -hmm. мы сразу выбирали франшизу, выбирали город для жизни, и мы сделали исследование полностью по всем городам Лазурного берега, э, берега вот, mm -hmm. получается. И, э, ну, из них вот получилось э, Канны и Антибы. Два, два такие подходящие города, которые для жизни, потому что ну, в плане школ очень важно, и ну, чтобы для детей, и в плане бизнеса, то есть по недвижимости. Mm -hmm. Больше вот посмотрели именно природу, потому что это также немаловажный момент, и все-таки остановились на Каннах. Mm -hmm. Ну и, конечно же, это город, который очень известен во всем мире, то есть well, для да. бизнеса он более престижный, скажем так. Не, согласен с тобой. На самом деле, Кана очень прикольный город. Все, что ты сказал, полностью соглашусь с тобой. А вот скажи, пожалуйста, почему вот именно агентство по недвижимости, а не другой какой-то бизнес? Тебе почему пришла эта идея именно mm -hmm. по агентству по недвижимости? Я раньше в Париже занимался строительством. У меня была строительная mm -hmm. фирма, скажем так, 13 лет. Вот я ее продал. Вот она, кстати, до сих пор существует. вот И, э, ну, как-то надоело. Просто уже стройка. Я... Очень долго в этой стройке во Франции, вот, потому что нужно было с чего то начинать mm -hmm. здесь, вот, поэтому как-то надоело вот это все время в пыли, когда даже просто с клиентом приходишь на встречу, все равно ты проходишь по квартире и все время в пыли, вот. Ну и нужно было что-то менять, начал заниматься коучингом, вот, и это все этот коучинг перевернул полностью всю жизнь. У меня просто друг хороший в париже есть он давно работал в недвижимости вот и ну и все время когда мы там встречались на шашлыки э, на шашлыках вот он все время рассказывал о недвижимости и вот у меня появилась такая такая мечта скажем так мечта прикольно хотелось бы ну и когда начал коучингом заниматься получается нужно было поставить цели и достигать эти цели ну и вот одна из этих целей это была было открытие бизнеса агентства недвижимости и э, поменять и, все полностью бизнес-идея пришла на шлыках понятно да, Просто, на самом деле. именно да. Олег а скажи пожалуйста вот, почему именно предпринимательство они например работая по найму объясню почему нашим телезрителям во угу. Франции на самом деле очень удобно быть сотрудником который работает по найму потому что очень много льгот очень много пособий. Если вас увольняют, вы можете получать шумаж, то есть пособия да, в течение двух лет, если вы там два года работали на, на какой-то компании. То есть, в принципе, рисков у тебя, работая по найму, почти нету. И даже если хотите взять, например, купить себе, например, квартиру, да, у Олега из компании RPI да, в кредит, то будущее, имея во Франции контракт CDI, да, контракт на работу, намного проще взять себе кредит, чем быть предпринимателем. Вот почему предприниматели и, uh -huh. и они, допустим, наемные работники? Ну, э, смотри, да, очень хороший также вопрос. Э, история, конечно, очень длинная и долгая, вот, но отвечу так кратко. Во-первых, я в, никогда в жизни на кого-то не работал. Uh -huh. То есть я всю жизнь с моих 16-17 лет вот, как-то вот работал uh -huh. сам на себя. Периоды, конечно, были, когда я приехал во Францию. Приходилось, конечно, работать, uh -huh. скажем так, э, на кого-то. Но это было, были такие краткие периоды в жизни. Uh -huh. А так всю жизнь вот, э, как-то вот повелось так привычка. сам на себя. Я да, понял. Привычка. Это да, привычка. Но я тебя Именно понимаю, так. Потому, что у меня то же самое. У меня я после армии, как бы, в принципе, ни на кого не работал. То есть ну, я до армии мог где-то подрабатывать на всех да, разных да, да. работах. Так как, вообще на всех, там, еще с детства. А угу. вот после армии привычка, то есть предпринимателем быть, уже как бы. Опять же, свобода. Привыкаешь да, к этой да, свободе, конечно. даже если, конечно, у тебя много рисков, привыкаешь к этой свободе. Но вот мне, по крайней мере, для меня вот самое важное предпринимательство это вот эта свобода. Даже не то количество денег, которое ты можешь угу. заработать. А вот э, решать, ну, что ты будешь делать завтра, да, да. и то, что зависит все-таки от тебя, результат, да. это очень важно. Потому что в большой компании ты можешь там делать очень много, угу. и если тебя начальство не увидело, либо там что-то другое, они тебя не заметили, то в принципе ты такой же, как все. Ну да. А кто-то там э, работает три раза меньше, но он попил кофе там, э, с кем нужно, у него сразу зарплата лучше, да, да, на, да, и э, на его место. Поэтому да, поэтому вот для меня лично. Я, честно говоря, раньше как-то задумывался, блин, а как же вот, если mm -hmm. бы я был где-то в какой-то компании, может быть, я бы и зарабатывал там в два раза, в три раза больше. Mm -hmm. Но такие моменты иногда проскакивали. Mm -hmm. вот. Но, честно говоря, все-таки быть предпринимателем, то есть тебе дает, как ты говоришь, больше свободы. Mm -hmm. И вот э, здесь нет предела. Mm -hmm. Вот именно это. Нет предела. И все хотелки... Ну, да, ты да, сам да. себе можешь реализовать в своей жизни. Это очень круто есть, и очень ну, важно. Мне, ты знаешь, вот мое мнение, мне кажется, что это все-таки характер человека. То есть, вот есть люди, которые они, они привыкли жить вне стабильности, они привыкли брать на себя риски, они привыкли брать на себя ответственность. Mm -hmm. Опять же, не потому, что они родились, возможно, такими. Mm -hmm. Потому что жизнь сложилась таким образом, что он проще к этому. То, что у меня многие друзья даже, кто также работает э, по найму, я mm -hmm. вижу, что, э, допустим, ему не очень удобно взять и бросить там стабильную зарплату mm -hmm. и взять этот риск на себя. Mm -hmm. да? Мне кажется, это тоже вот характер человека. Иногда, конечно, это вынужденные вещи. То есть жизнь mm -hmm. складывается mm -hmm. таким образом, что ты не выбираешь. То есть тебе нужно что-то делать, и ты открываешь вот, э, свое агентство. А ну, вот я знаю, что это у тебя франшизное агентство. Да, агентство, да, да. Но на самом деле во Франции очень известное агентство. Я не знаю, насколько uh -huh. оно в России. Но во Франции это, наверное, uh -huh. там одно из самых известных агентств. Uh -huh. Почему вот франшиза, uh -huh. а не, допустим, открыть свое собственное агентство от, uh -huh. от своего имени? Uh -huh. Хороший вопрос, Андрей. Uh -huh. Да. Uh -huh. Ну, Во-первых, потому что я в недвижимости Четыре года тому назад не разбирался вообще. Ага. То есть франшиза все-таки дает инструменты. Не, не полные инструменты для ведения бизнеса, но дает очень много. Вот, очень много, но ну, имя в первую очередь, потому что Orpi ага. это, да, французы очень сильно знают, франшиза Orpi существует уже 50 лет. Самая известная франшиза во Франции. Вот, это первое. У нас 1300 агентств по всей Франции, даже в Каннах, у нас 7 агентств в самих Каннах. Это очень важный момент. И как бы люди узнают ну, наш логотип ОРПИ и по телевизору очень сильно как бы все-таки рекламу дает именно ОРПИ, ну и много все-таки в медиа продвигают. Вот. Второе, в принципе, я думаю, что будущее все-таки за большими за франшизами. Да. Быть маленьким, выйти на рынок, да, может это более экономный вариант, но... Но именно во Франции, ты думаешь? Что... Я думаю, но ну, это именно во Франции, да. В других, конечно, странах я не знаю, но именно во Франции, да. Ну и третий момент такой очень важный. Все вот эти ново нововведения, законы различные. Франшиза как бы тебя держит в курсе этих всех нововведений, законодательств. Поэтому мы работаем четко, конкретно и правильно. вот. Но в плане административной части. Да, сказать, да, потому что, да, потому что вот маленькие агентства, ну, ты физически не успеешь и быть, скажем так, полностью экипированным всеми mm -hmm. законами, mm -hmm. которые mm -hmm. выходят каждый год, какие-то новинки. Вот. Mm -hmm. Документооборот – это очень важный момент, что нам франшиза также предоставляет различные инструменты, как signature электроник, то есть подпись электронная. Это, конечно, может просто где-то там взять, опять mm -hmm. же, но, mm -hmm. да. mm -hmm. но здесь есть вот уже вся структура, есть вот это глобальное réseau пахтажи, как называют во Франции, mm -hmm. то есть листинги, где мы обмениваемся эксклюзивными контрактами. вот. Поэтому это как бы большой плюс. И мы сотрудничаем со всеми агентствами ОРПИ. Угу. То есть у нас 7 агентств. И каждый сотрудник с другого агентства ОРПИ работает с нами, продает наши объекты, мы продаем их объекты. То есть это очень удобно и очень просто. Да, Олег, скажи, пожалуйста, вот, э, агентство ты открыл, все понятно, то есть супер франшиза, Тебя все, там, тебе все нравится uh -huh. замечательно но вот как ты находишь клиентов то есть э, во-первых конечно я понимаю то есть у, у тебя неплохое расположение в канах то есть у нас здесь uh -huh. рудотип, uh -huh. это да, там, э, да. очень проходимая улица в канах э, люди центрально, тебя да. знают uh -huh. центральная да по названию тоже да Арбей. да но как вы привлекаете другим способом есть наверное, специальные площадки да во Франции да где конечно вы выставляете там квартиры и так далее да да именно так то есть э... Смотри, значит, мы, в принципе, ну, существуем наше агентство. Мы открылись 3, 3 года и 3 месяца. Вот, как мы существуем. Здесь как бы не было раньше агентства. Конечно, первый год было немножко так тяжеловато, uh -huh. чтобы не скрывать. Вот. Но сейчас уже по истечении трех лет нас уже знают многие люди. Uh -huh. вот, конечно же, у нас место очень хорошее. Паркинг вот прямо напротив. Uh -huh. Это очень удобно. Ну, и... Проголос, и, и квартиры, да? да, да, именно так. И на площадках, конечно, мы рекламируемся на самых основных площадках во Франции, на самых известных. Вот. И мы как бы очень много инвестируем именно, именно туда. Ага, то есть вот. Вы платите, и они вас Да, то есть да, мы... Да, да. То есть первое, да, первое то, что ОРП, как бы там уже сразу идет пак ОРП. Вот, там есть основные 6 площадок недвижимости и плюс мы. Mm -hmm. То есть вот Célojé, Le bon Quoi, uh -huh. то есть Maison площадки То есть такие, как в принципе... Да. Ну, ну, такие во всех странах есть. Как BNC, да. То есть самые uh -huh. основные такие, мы во Франции. И плюс мы делаем также рекламу. Мы начали в прошлом году делать рекламу также на 103 сайта в 60 странах мира, то есть... Uh -huh. А для да для, для, для да, для иностранцев, здесь, да. да. То есть мы очень сильно инвестируем именно для, м, м, в маркетинг, в видимость нашего агентства и наших объектов недвижимости во Франции. Опять же, у нас где-то 20 маркетплейсов э, во Франции вот, и э, за рубежом. 100, 103, 100, 102, 103 ага. маркетплейса. То есть это уже очень круто. Ну и плюс к, к этому всему мы развиваем маркетинг вот ага. очень сильно. Почему франшиза? Ну, во-первых, нам нужно также было понять, как работает вообще недвижимость, то есть он, научиться. Да, ты не понимал, то есть... Да, ты не понимал, ты думал, то да, то есть не было понимания, ну как, конечно же я курс какие-то там проходил, но это очень мало. А так люди тебе подсказывают, то есть другие директора агентств также подсказывают, как правильно нужно делать, как правильно надо начинать. То есть франшиза, все-таки я считаю, что это как бы большой плюс именно в этом плане помощь, имя и все-таки видимость во Франции. Вот на твой второй ответ, вопрос, известна ли это франшиза за рубежом, Смотрите, ну, на данный момент пока нет, в России она как бы неизвестна, да. но в будущем все возможно, вот, потому что мы как бы рассматриваем также. Ну, в принципе, да. вы все равно в принципе, да. с французами, я так понимаю, поэтому местный рынок для тебя более важен, чем, скажем, русскоговорящий рынок? Ну а, да, у нас в процентном соотношении, ну смотрите, как получается, получается, что процентов 60-70 это все-таки французы, где-то 30%, 30 иностранцы. Но э, также в Каннах э, и на Лазурном берегу как бы очень много русскоговорящих, ну, да, да, поэтому да, это большой да. также плюс. Вот. Слушай, ну вот я так послушал, конечно, даже телезрители, наверное, скажут, столько плюсов на самом деле от франшизы, я уверен, есть и минусы, то есть они наверняка, ну понятно, что, может, ты не хочешь сильно говорить о минусах Арпина, вот так примерно понять, опять же, наверняка есть какой-то ролл, они разбирают какую-то часть определенную. И может какие-то вещи, которые тебе не очень удобны, или тебя вообще все устраивает? Ну, э, смотри, вот еще такая фишка, что в принципе вот, я прошу прощения у зрителей также, ORP это не франшиза, ага. это кооператив. Ага. Вот, это вот в чем разница, что royalty, окей, я согласен, но это а, нормально, да, это нормально, люблю, да. да. Но вот э, в принципе вот эта фишка в том, что так как это кооператив, ты не должен придерживаться там всех правил на все сто процентов то есть ты имеешь право принимать как бы также решение и каждое агентство принимает свое решение в общее решение всех агентств то есть во франшизе как вот тебе значит ну, да, прямой должен, путь так. и ты не должен там ни вправо ни влево никак а мы, например, мы... Вы как акционеры можете голосовать? Да, именно так, да. То есть мы голосуем... Со социальная компания. Да, можно, можно так сказать. Да. И вот именно фишка в том, что, например, маркетинг мы можем делать, как мы э, это видим, mm -hmm. тоже, конечно же, придерживаясь э, правил ОРП. Вот, но мы имеем право его делать по-своему, а франшиза, ну, ты не имеешь вообще права ничего делать отдельного, и франшиза очень сильно тебе, как бы, ну, навязывает все свои правила на все 100%, и ты, как бы, не имеешь права э, не сделать ни шаг ни, ни вправо, ни влево, вот, а вот ОРПИ, это, как бы, большой плюс, вот. Uh -huh. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, телезрителям, если uh -huh. кто-то, допустим, хочет купить квартиру в Канах, либо продать квартиру в Канах, виллу, дом и так далее, то есть, почему вот вообще обращаться к вам, например, да? Uh -huh. Я так понимаю, ну, во-первых, конечно, я понимаю, вы русскоговорящее агентство, это огромный да, плюс. Да, uh -huh. да ну вот почему обратиться к тебе, например? Я ссылки обязательно оставлю внизу uh -huh. на твой сайт, ну, круто. на тебя. И ну вот скажи, почему обратиться к тебе, например? Ну Смотрите, во-первых, у нас как бы сервис, клиентский сервис для нас это очень важный момент. То есть глобально-глобально, почему как бы вот я выбрал тоже недвижимость? Потому что это работа с людьми. Ага. Это мне нравится. Мне нравится работа с людьми. Делать сервис. Вообще я всю жизнь получается, работаю в сервисе mm -hmm. для людей. Mm -hmm. Я тоже, кстати. Вот. Поэтому это очень важный момент. И я как коуч, как бы также, мне очень нравится общаться с людьми. Mm -hmm. вот. И все наши ребята, они все молодые. У нас молодая, динамичная команда. И они также вот именно открытые, честные. Mm -hmm. То есть, и они делают сервис. Вот mm -hmm. именно мы не берем даже людей, которые вот, не умеют общаться с людьми, которые... Ну, скажем так, нечестные люди. Вот, вот это первое, то есть сервис для, для людей, для наших это клиентов. Важно. Это очень важный момент, mm -hmm. это первое. Второе, это видимость в интернете, потому что, чтобы продать недвижимость, нужно создать э, видимость в интернете, нужно э, спрос ну, создать, понимаете. Вот. Поэтому мы его создаем. И то есть, когда у нас иногда заходят объекты в, в хорошей цене, мы их иногда даже там продаем, за 3 дня, за неделю у нас я лично ну, объектов так 10 уже продал uh -huh. до недели времени. Вот. Поэтому мы, когда делаем спрос, мы его создаем, и у нас, получается, продажи идут очень быстро и в хорошей цене. И то есть мы являемся также профессиональными переговорщиками. У нас мы каждый месяц делаем 3-4 обучения. Именно я преподаю как бы своим агентом и сам обучаюсь. То есть я на сегодняшний день, опять же, делаю коучинг, прохожу коучинг у известных, скажем так, агентов в мире, mm -hmm. которые уже достигли успеха. Вот, и ну, я у них обучаюсь и передаю свой опыт своим агентам. А сколько человек здесь, получается, работает риэлтор примерно? Э, ну, не примерно, там... да. У нас у нас сегодня в нашем агентстве, сегодня у нас пять агентов по недвижимости. Вот. И мы вдвоем с супругой как бы 7 человек. да нас семь человек то есть супруга занимается все что касается бумаг законодательств то есть все что касается именно юридических моментов вот. ну а я занимаюсь как бы развитием агентства маркетинга то есть менеджмент то есть ну, Нормально, слушай, а вот риэлтор, вот наверняка телезрителям будет интересно, во Франции, то есть ну, не все люди понимают вообще заплату mm -hmm. во Франции, примерно средняя, я понимаю, это будет зависеть от человека, mm -hmm. кто-то хорошо продает, кто-то менее хорошо, mm -hmm. но вот средняя, сколько может риэлтор зарабатывать, например, там, в год, либо в месяц, mm -hmm. если можно сказать так, примерно средняя, я понимаю, что есть очень супер риэлторы, да, которые там да, продают конечно, очень много, да, да. а есть там э, ребята, которые продают мало. Но вот среднее, чтобы человек uh -huh. понимать, если он там в будущем, сейчас во время такой ситуации, многие уходят, там, меняют профессии. Возможно, uh -huh. придут к тебе, работать uh -huh. риэлтором, да, чтобы они понимали, сколько он может примерно uh -huh. зарабатывать. Ну, э, смотри, первый, как бы первый момент э, то, что зависит э, от того начинающий ли ты риэлтор или уже риэлтор со стажем. То есть, угу. когда человек приходит в бизнес недвижимости и начинает изучать эту сферу, первый год очень часто как бы, ну, большого заработка нет, вот, потому что нужно понять, нужно обучиться, нужно понять, как это все работает. Вот. И Поэтому... ждет, конечно, тоже там, несколько месяцев ну это, например, сделка минимум вами, да, да минимум два с половиной то есть два минимум два месяца если нет кредитов и каких-то там кондиционер то есть вот э, но в среднем это около трех месяцев ага, ну, да, вот, да. поэтому ну, если человек в принципе, когда приходит в агентство он по идее ну очень редко когда может заработать через месяц да в среднем в вот, среднем в среднем кстати когда новичок новичок начинает только работать как риэлтор ну, ему нужно около 6-8 месяцев, чтобы он начал делать продажи. Ага. То есть у человека должен быть запас как вы Однозначно. 8, да. Чтобы... да. Вообще-то вообще мы не берем даже, скажем так, мы не работаем ну, с сотрудниками, не набираем риэлторов, если у него, у него нет денег на, на год вперед на проживание. Ага. Да. Нужно иметь денег на год. Ну потому да, потому что да. да, да, потому что. Mm -hmm. паника, да, да, да, настроения и так далее. Да. потому что нельзя, чтобы было какое-то там финансовое давление э, в плане заработка, в плане Конечно. жизни, потому что это все влияет на результат. Mm -hmm. У нас уже просто по опыту мы уже видели, у нас были в самом начале люди, которые приходили и которые говорили, да, да, да, у нас все нормально на год с деньгами, но оказывалось, что у них всего лишь там на 3-4 месяца mm -hmm. Было, то есть, если да. начинается вяляние человек, да, ну, на другую работу, да, возможно, да. То, заработать деньги. Да, да. И именно вот это, что нужно в недвижимости, вот если ты начинающий риэлтор, нужно работать первый год на все 120, а то и 200%. это очень-очень-очень важно. И заниматься только этим, У -у -у. Вот, а не делать какие-то там другие ну, да, дела да. по выходным. И, и по, да, и выходные. Да, да, да. То есть э, в, плане, э, в плане клиентского сервиса, в плане видимости, э, в плане спроса, то есть мы это все создаем. Всю недвижимость мы рекламируем не, не только во Франции, да, а прямо по всему миру. Грубо ну, говоря. вы молодцы, потому что, да. я так понимаю, за такое короткое время, э, это такое, наверное, одно из первых сейчас агентств RP на Лазурном берегу, наверное, вот по, в плане сервиса, в плане вот этой воронки, как ты взаимодействуешь да. с клиентами. Да. То есть я вижу, что вы не забываете, да, там всех клиентов. Да, ты, вот ты прав, да. Про это. Да, кстати, да, у нас э, есть две CRM-системы. Одна это франшизная, как бы, RP, второй, да. да. Угу. А вторая это, скажем так... Э, мои наработки, вот, именно по ведению клиентов, то есть все запросы, которые приходят у нас, скажем так, в агентство, они все прорабатываются, все до, до последнего, то есть мы не теряем ну, ни да, одного да. клиента-покупателя. Ну это огромная проблема да. во Франции, я тебе скажу честно, это у меня боль просто я потому что очень много менял uh -huh. квартир, я постоянно, то я живу в Париже, то я uh -huh. живу на Лазурном берегу, то опять живу в Париже, сейчас вот в Барселоне, потом сейчас вернусь на Лазурный берег, в общем, вот э, весело. И каждый раз, когда я сталкиваюсь э, с агентствами, грубо говоря, в Париже, например, uh -huh. просто могут не перезвонить. Вот я ну, просто да. связался и оставил заявку, мне говорят, вам перезвонят сегодня, завтра, послезавтра мне просто не перезвонят, то есть это самый высокий уровень сервиса, ну, да. так это просто не перезвонит. Это, конечно, французы, видно. Ну, да. Это все очень серьезное, конечно. Мы, мы, да, мы перезваниваем каждому клиенту. Это первое. То есть покупателю, продавцу, всем. Угу. Вот. Ну и также у нас, скажем так, еще есть такое преимущество для покупателей, потому что мы посоветуем самую хорошую недвижимость то есть по критериям, покупателя, то есть мы конечно же проводим 15-20 минутные встречи или по телефону или у нас в агентстве ага. вот а сейчас, и, наверное, ну, сейчас ситуации, конечно иначе, да иначе, сейчас да. все по телефону ага. как бы да и мы как бы задаем очень много вопросов по нашим скриптам и мы более четко понимаем какую недвижимость именно ищет наш клиент поэтому мы не вводим не нашего клиента непонятно да -да -да. куда а Вы мы прямо продаете, ему не нужно. да да мы вот, показываем да. только те объекты недвижимости, которые могут заинтересовать нашего клиента, вот, покупателя. А для продавцов, ну, вот наш глобальный сервис плюс к этому у нас есть различные маркетплейсы вну, внутренние ага. всех агентств э, на Лазурном берегу и в Каннах. то есть где-то около 500 агентств. Ого. Да, поэтому мы сотрудничаем с каждым агентством, вот с этим. С этим, с этим, то есть. Ну, да, то есть, в принципе, нет смысла идти в 10 агентств, да, если человек пришел тебе, да, он да. отдал квартиру, и он не парится, что ему нужно пойти Именно в так. В да. Это, кстати, очень удобно. Да. Да, так, О, <связь> <связь> <связь> А когда человек прошел вот эти 8, 6, 7, 9 месяцев, он, допустим, либо да. же ему пришел с другого, ну, то он профессионал. Да. Как... Сколько он может примерно делать, ну, сделать, либо там получать угу. какую-то заплату? Ну, смотри, ну у нас вот в среднем у нас все ребята, которые к нам пришли. Вот сейчас у нас все ребята, они новички. Угу. Кроме одного Максима, у нас он уже полтора года как бы работал в другом агентстве. Вот, новичок обычно первый год он там может делать 30-40 тысяч это валовый оборот. Угу. Вот. То есть он начинает, сделал там 3-4 сделки. Иногда бывает, что новички, новички делают 6... в месяц или в год? В год, в год, в год, в год, да. Ну, у нас средняя, средняя квартира то есть, стоит 300-400 тысяч евро. Mm -hmm. вот. mm -hmm. То есть из этого валового оборота, грубо говоря, ну, в среднем 50% это его деньги. Вот. 300 тысяч? Нет, нет, нет. У нас, смотрите, да, я прошу прощения, то есть объясняю, то есть есть объект недвижимости, mm -hmm. который стоит там 300 тысяч, да, у нас процент в агентстве это 6% от 300 тысяч, то есть это где-то 18 тысяч, да. то есть из этих 18 тысяч, грубо говоря, 50% он это агенту, да. то есть 9 тысяч он заработал, но это не чистый, там ну, нужно да, да, да. отнимать налоги это, да. и все остальное, вот. но грубо говоря, вот он заработал 9 тысяч, он делает там 3 сделки, это 27 тысяч в год, это так, самый слабенький, такой, самый начинающий. 27 тысяч в да. год, это получается тоже чистый, метод, да. Нормально. У нас были такие, скажем так, коллеги, которые приходили, а в первый же год там 60 делали. То есть тоже новички, которые, да, 60 делали. То есть в среднем новичок где-то 50-60 тысяч первый год может делать. Вот. А вот а средний продавец, допустим, который три года да, занимается, да. он работал у вас здесь, опять же, в канах в свою и базу. Да, да. Его уже все знают, угу. он со всеми попил кофе, то есть весь угу. город его знает. Может быть, как вот сколько он может в среднем зарабатывать? Ну, в среднем, опять же, понял, да. очень широкая цифра. Угу. Я понял, да. Смотри, ну в среднем э, как бы около 120 тысяч, 120 тысяч валового оборота. Как бы нормальный, хороший агент недвижимости, он зарабатывает. То есть это хорошие агенты, они около 100 тысяч зарабатывают. Там, плюс, Слушайте, минус. Ну, это очень хорошая зарплата да. в Франции, в принципе, в районе 10 тысяч в месяц. Это очень-очень удобная очень зарплата. Ну да, но это нужно, конечно, работать, и ты уже должен быть профессионалами. Такие, скажем так, обороты ну, и деньги уже зарабатываешь, там, скорее всего, после третьего, второго. Ну, второго года точно, вот, после третьего точно, но вот второй год еще можно там зарабатывать 80-100. Но наша, наша цель это вообще, чтобы каждый у нас, каждый сотрудник зарабатывал минимум 100 тысяч валового оборота для агентства в год. Вот. Это как бы минимум, потому что у нас различные... 50 агентов, правильно? Ну, 50 у нас такой цели пока не стоит, вот, но на данный момент вот 7, может еще вот одного человека, в принципе, место у нас еще есть как раз для одного, для, для этого агентства, вот, мы... В принципе, ищем. Ага. Да. Что, то есть, если есть хороший риал, да. не стесняйтесь. Мы <свят> ну, ссылочку внизу оставим на агентство, поэтому... И, кстати, еще такой важный момент, что у нас вот именно сервис для, для вас, собственники, в том, что мы делаем 3D-тур. То есть, это очень важно в сегодняшнем э, моменте с коронавирусом. Ага. То, что 3D-тур... да? Что да, конечно. Мы делаем 3D-тур для всех объектов недвижимости. Также делаем э, видео с дроном для вилл. Также мы делаем специальные персональные лендинги для каждого объекта недвижимости. Вот. то есть у нас там ну, сервис ну, да. конкретный такой хороший. Посмотрите да. на нашем сайте вот. да. Поэтому очень очень интересно. Слушай, молодец, вы прям подошли во Франции, я думаю, с таким ну, сервисом у вас точно ну, все замечательно и будет еще замечательнее. Слушай, может быть зайдем внутрь? Да, конечно, Покажешь конечно. Вообще ваш да. Пойдем? Может не, может даже? Да, попробуем. конечно. Идем, давай. А -а -а. Не побеспокоим? Нормально? Да, конечно, нормально. Ну, да, вот, это, скажем так, наше агентство. Вот, у нас open space, где-то приблизительно 56 метров квадратных, да. Там у нас э, два человека, здесь как бы три человека. Вот, э, и вот у тебя получается еще здесь, да, получается. Да. Такая переговорная, да, скажем так. Да, здесь у нас э, переговорная, там Алекс моя Алекс, су Алекс. супруга, да, работает с клиентами, вот, или с коллегами, мы делаем также собеседования очень часто, коуч-сессии, также с ними проводим раз в месяц. Поэтому как бы вин-вин, как ты и говоришь, угу. вот для всех. Вот. Слушай, ну круто. Вообще спасибо тебе огромное за это интервью. Uh -huh. Я думаю, ребятам будет полезно, особенно тем, кто хочет работать, агентом, опять uh же -huh. да, риэлтором, либо тот, кто начинает там свой бизнес. Вот, может быть, дашь какой-то совет для людей, которые, ты знаешь, может быть, вот они давно хотят что-то начать, не обязательно агентство по недвижимости. Uh -huh. Вот э, сидит человек, хочет что-то начать, пока еще не понимает, ему не хватает вот этого последнего шага, uh -huh. вот э, там один Два-три совета, может, Даша, вот, нашим телезрителям. Да, ну если вот вы хотите реально там открыть какой-нибудь какой какой бизнес, ну, сначала, конечно, нужно, нужно изучить, ага. что это такое. В интернете есть сегодня много информации. Ага. Сначала, конечно, нужно изучить и нужно понимать, э, то есть э, нравится тебе это или нет, потому что вот такой очень важный момент, почему я еще недвижимостью занимаюсь, потому что это мне нравится, а -а -а. я обожаю приходить каждый день да, а -а -а. на работу, это мне нравится, поэтому я вот именно занимаюсь недвижимостью. Также вы, если начинаете какой-то бизнес, сначала задайте себе вопрос, а нравится ли вам, а -а -а. вообще будет ли вам это нравиться каждый день, ваш ли это, или нет. Конечно же нужно изучить, в интернете кучу информации, потом Перед тем, как открывать бизнес, нужно вообще-то сделать бизнес-план, в первую очередь, mm -hmm. да, чтобы понимать прибыли, риски, расходы, то есть какой бюджет для открытия, скажем так, бизнеса хватит, не хватит, чтобы так на полпути не, не провалиться. Сейчас это очень скажут, нет, слушай, я не буду бизнес открывать. Нет, ну, это… Ну, выучить бизнес, люди хотят… Ну, это правильный подход, вот, это правильный подход. Вот, честно говоря, я бизнес, когда в Париже открывал первый свой бизнес во Франции, то я, в принципе, так нырнул и все, и вынырнул там, хорошо вынырнул, слава богу. А вот этот уже второй бизнес, то там все было продумано, бизнес-планы расписаны, да, да. Я так думаю, это нормально, то есть всегда человек вначале, он начинает что-то просто делать, хотя бы что-то. А потом уже понимает, как работает там отдел маркетинга, как работает отдел продаж. Конечно. Ребят, я надеюсь, вам это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, пишите свои комментарии. И спасибо. Пока. Спасибо. <свеч> <свеч> <свеч> давай еще раз, пам. Пам! Да, ну ты можешь быстрее, давай, резко, да. Пам! Красава. <свеч> <свеч> <свеч> Супер круто. <свеч> Слушай, нормально получилось?